Привет, дорогие зрители! Сегодня мы все реже и реже тарим друг другу открытки. Поэтому согласитесь, сегодня открытка это особенный знак внимания. Человек ходил, выбирал открытку специально для вас, писал поздравления. Это оценится очень высоко. А если из обычной открытки сделать дизайнерскую, необычную, то это будет особенным знаком внимания. Я использовала... Для этих открыток, готовые открытки, вернее это даже не открытки, а э, поздравительные конверты для денег. Ну просто они по размеру мне больше всего подошли под мои задумки. И вокруг этих готовых открытых конвертов я уже строила э, дизайн. Что для этого потребуется? Ну конечно потребуются дополнительные материалы. Во-первых, это бумага для скраббукинга, Различная цветная бумага. Большие листы 30 на 30 сантиметров для основы я использовала. И дополнительные кусочки бумаги. Также я использовала готовые наклейки для скраббукинга: Вот эти бабочки. Разные вот такие вот штучки, сердечко. И также здесь я использовала... Готовые цветочки, это тоже для материалы для скрапбукинга. Я использовала полубусинки, вот такие вот перламутровые. И что еще здесь? Вот такая салфеточка, круглая ажурная салфетка, она куплена в обычном магазине. Ну что ж, посмотрите, как я... Легко и быстро сделала вот такие вот две замечательные дизайнерские открытки с днем рождения.